Праздник белого месяца мчится к нам в дом, И мы белые блюда готовим, Соберем всю семью за накрытым столом, Духов злых вместе все остановим. Очень важно, освячен конь ветра удачи, Защитит от несчастней. Его есть задача всех родных оградить, Счастье всем подарить, и улыбками дом навсегда озарить. С Новым Годом! Любви вам и счастья! Подписывайтесь на мой канал, дорогие друзья!